Всем привет! На рынке сейчас у нас хорошее такое оживление, все растет, все цветет. И давайте попробуем разобраться, что это такое. Это отскок очередной перед каким-то погружением ниже? Или же это разворот рынка? Я покажу в этом видео свой портфель. Кто не знает, я постоянно вот снимаю такие короткие ролики на обзор и начал я закупаться, формировать свой портфель еще когда биткоин стоил 40 тысяч долларов. Так вот я покажу в какой просадке находится сейчас мой портфель, что я делал по стратегии, чтобы из этой ситуации выйти максимально сухим из воды, если можно это сказать. Ну в общем давайте начинать, поехали. Вот так сейчас, ребят, выглядит мой портфель. Это монеты, которые у меня есть и количество SDT в моем портфеле. То есть оно в принципе не изменилось. Было 30%, сейчас 28%. И эти там 2-3% я взял в спекулятивную часть, когда к нижней грани биткоин э, приходил, там 18 800. Я взял немножко спекулятивных альтов, чтобы на росте этом заработать. Что и получилось. Сейчас буду уже фиксировать прибыль. Всю эту информацию я давал в Телеграм-чат, да, что рекомендую присмотреться к покупкам, книжной нижней грани там, с целью спекуляции или набора долгосрочный портфель. Также недавно перед видео я сделал вот такой опрос, видение по рынку, что происходит. Так вот, больше 70% считают, что это отскок перед падением. Да? Ну и меньше 30% считают, что это разворот рынка. Я не спорю, такие опросы, в принципе, могут не нести никакой там серьезный показатель, да, там, долгосроки. Но все же сейчас расскажу свое видение, да, что я действую и что это для меня значит. Напомню, кто не знает, в районе там 40 тысяч я набирал портфель 15%, потом докупал еще в районе 30 тысяч, еще 15% выделял для покупки монет. И когда мы уже провалились вот сюда, в районе 20-21 тысячи за биткоин, 19 тысяч по разным ценам, я покупал уже на 40% и таким образом 70% USDT своих задействовал для покупки там в долгосрок или вообще ну формирования своего портфеля. Так вот, смотрите, вот эта стратегия без паники с постоянным там некоторых монет усреднением, покупки по дешевым ценам там новых монет или там спекулятивных монет, мне позволила с этой ситуации вроде бы казалось печальной, Выйти, в принципе, на неплохой сейчас минус, который у меня в портфеле. Максимально у меня минус был в портфеле минус 55, сейчас у меня показывает минус 16%. Я считаю это хорошо, и вот эти минус 16% в скором времени я могу свести к нулю. Почему я так считаю? Смотрите, сейчас локомотивом, топливом таким, да, выступает эфириум. Он пошел опережающими темпами по сравнению там с биткоином даже на новости, что в сентябре наконец-то выйдет эфириум 2.0. Но эту историю мы уже в течение пяти лет слышим. И это может быть такой заманушной идеей, чтобы загнать, в принципе, показать, что альта сейчас стреляет. Мы растем. И вот нервишки в людей, которые не заходили, не откупали вот эту всю историю. Видите, вот эту стадию накопления, которые там пишут 73%, которые ждут еще падения. Они ж типа ждут, ничего не купили. И получается сейчас, вот мы уже месяц здесь торгуемся. Предыдущая история тоже напомню, мы здесь тоже месяц копились. В районе 32 тысяч, 28. Я ждал тоже такого отскока в районе 37. Собственно, поэтому и набирал портфель. Но мы провалились вниз. Мы провалились вниз еще на коррекцию там минус 37-40% за биткоин. Да, минус 40. Здесь я тоже такую самую историю рисовал и рисую. Она для меня актуальна. Если мы сейчас за 23, наконец-то, ну видите, тут ложные там выбросы идут. Если мы пробиваем вот этот 23, закрепляемся... Может, сейчас там недельку еще поматузимся здесь. Все-таки мы можем легко сходить на, вот как я нарисовал, район 25-28. Это хорошая точка фиксации, если вы набирали вот здесь какие-то спекулятивные портфели или среднесрочные. Ну и самое крутое, это маловероятно, но если мы пойдем в район там 33 тысяч. И тогда я уже жду погружения действительно ниже ниже вот этих лаю там 17 600 где-то в район 14 может 16 тысяч и как раз я оставил 30 процентов от портфеля у меня будет и 15 процентов я добавлю там в районе 16 там 15 тысяч если опустимся еще ниже там 12 14 свечами какими то тенями пробьем я еще оставил объем 15 процентов но это если мы не пойдем наверх если мы пойдем наверх После сейчас 23 тысяч, если пробиваем, идем выше, у меня же позиции будут вырастать. Некоторые позиции, которые сейчас я усреднял, и те, которые набирал э, в портфель новые монеты, что-то показывает плюс, что-то выходит в ноль, что-то еще в минусе. Потому что в минусе, я же говорю, если брать общую картину, то минус 15%. Так Мне дает возможность вот этот рост, и если он продолжится, где я... Усреднял позиции, например, вот, э, по, монета, по монете Атом. Я, я набирал ее по 13 долларов, потом по 8 и получилось по 5,70 набрать. У меня средняя позиция 10,20. И смотрите, Атом сейчас приближается, сейчас 9,68. То есть если он сейчас 10,20 долларов будет стоить, 10 долларов 20 центов, то я уже по Атом даже выйду в 0. То есть понимаете? И я в таком случае планирую даже по таким монетам как минимум фиксировать 50% профита. 50% оставлять на случай какого-то роста или может даже... Кто его знает? Может даже разворот рынка. ну В принципе, я в это не особо верю. Но таким образом я наращу позицию в USDT. То есть у меня уже будет там не 30%, а хочу добить ее до 50-60%. И чтобы перед дальнейшим сильным погружением вниз, чтобы у меня еще было больше возможностей закупить больше монет по дешевым ценам. И таким образом, видите, даже та ситуация, казалось бы, полная жопа для себя, в которую я попал, когда начинал брать портфель с 40 тысяч долларов, потом 33 усреднял, потом вот 21-22, сейчас я уже, в принципе, чувствую себя неплохо, потому что просадка по портфелю минус 15% для... Криптовалютная рынка, ну это ничего, согласитесь. Тем более, если мы находимся там не на дне, но ну, ближе, ближе возле дна, да. Так вот, мысль, да, говорить о том, что если люди ждут, они еще не закупались, то, соответственно, у меня больше вариантов склоняюсь к тому, что все-таки вот этот отскок, он будет. И отскок этот будет до 25, 28, может даже до 33. Почему? Потому что вот именно дать надежду на вот этот разворот, на рост. И что те, кто не верил в него, да, чтобы они поверили. И вот представьте, у меня там есть позиции. Я-то буду держать какую-то часть и с ними идти, если рост там дальше продолжится. А кто не набирал? Вы же, представьте, вы смотрите, эфириум уже там плюс 70%. Например, возьмите тот же Матик, он уже дал плюс ну 2 икса, он стрельнул на новости из партнерства там, с Диснеем, по-моему, он летит и летит. Мне удалось его взять в портфель на 33 или 34 цента и продал, я вот здесь выходил, я еще писал в телеграм-канале по 59, то есть процентов 70 я заработал, 80 на росте и продал. Тогда еще не было новости с Диснеем и как бы я не то что не жалею, я просто я хотел его купить еще там ниже, потому что у меня по Матику цели как раз вот как они стояли, так я его там и набирал в портфель. И вот здесь у меня была первая покупка, я и взял 33 цента и в принципе заработал. Но все же я вот этих целей еще раз обратно может протестируем 32 цента и если сходим еще ниже, вот тогда я там планирую Матик набирать. Если он летит вверх, сейчас без остановки, рынок разворачивается. Ну, буду я без матика, буду я с другими монетами. Так вот, такие монеты, даже, в принципе, потенциально сильные, те, у которых есть какая-то капитализация... Вот там Ethereum, тот же Matic, там Bitcoin прирастает, некоторые другие там альткоины по 10-20-30% процентов дают, то они уже играют вот такую фома, понимаете, в людей уже будоражит. То есть уже начинают вот скидывать потихонечку картинку, как вам Матик, как вам GMT, как вам Ape, смотри, 30, 40, 50, может уже стоит заходить. А представьте, если вся эта история, сейчас пробиваем 23 идем на 28, это все еще сделает где-то 1х, что-то 2х, что-то 3х. Представляете? И вот те люди, которые не купили, они же не выдержат. Это будет очень сложно. И тогда они уже начнут заходить в рынок. И тогда уже стоит, стоит э, крупному игроку, вернее для него это вообще ничего не стоит, просто взять и уронить рынок еще ниже вот этих 17 тысяч, сделать какое-то последнее падение или же... Вообще будет э, история какая? Если без роста, то я предполагаю, что вот видите, здесь мы месяц копились, и здесь мы месяц копимся. Так вот, если здесь мы вверх отскок не дали, то здесь у меня больше шансов, что все-таки дадут, чтобы загнать побольше людей. Да? Но если не дадут, то отсюда вот максимально еще один пролив. Вот как здесь мы пролились, там 33%. Да, там процента, от 33 до 40. И вот здесь, если мы опустимся, если мы с этой стадии накопления выйдем тоже на 33 где-то процента, 30, то как раз району там 12-14 тысяч это может быть и как раз тем самым последним ну, дном биткоина. Но все же мне кажется, большей вероятности, что людей нужно как бы загнать, особенно те, кто не покупал вот этой стадии накопления и начнут уже покупать по 25-28, там может по 30 биткоин, то от тех значений как бы уже лететь вниз будет и разумней, и более чем понятно, потому что ситуация, которая происходит в рынке, в США там бьет рекорды по инфляции, в Европе тоже все плохо, евро у нас равняется с долларом, геопилитическая ситуация сумасшедшая, война продолжается, творится, по сути, в мире ну вообще ничего такого хорошего, что предвещало какой-то рост. И плюс еще лето на дворе. Это все говорит о том, что, в принципе, предпосылок каких-то для разворота ну вообще как бы не видно. Если уже где-то к осени, там, середине осени была бы вот такая ситуация, то было бы, наверное, больше каких-то шансов на разворот. Сейчас как бы по поводу от именно истинного кота разворота, что биткоин идет обратно там на 1060-70. Об этом говорить как минимум рано. Поэтому лично для себя вот я вижу вот такой рост 25-28 может 30. По максимуму те монеты, которые у меня выйдут в плюс, что-то в ноль выйдет, может что-то профит, я буду фиксировать и чем выше мы будем расти, то тем больше я буду фиксировать монет. И потом, если мы погрузимся ниже, у меня уже будет больше USDT. И тот портфель, который я набирал там с 40 тысяч, который был в ужасной просадке, он у меня уже будет, во-первых, по средней цене входа у меня будет позиции намного сильнее. И токенов, которых я наберу, у меня будет как минимум в 2-3 раза уже больше. Ну, а если вы скажете, ты пропустишь разворот, ты там разгрузишься, да, и что тогда? Ну, ребят, если уже будет разворот, то для разворота будет какие-то подтвержденные действия. Это как минимум ситуация в мире будет улучшаться, да. Мы это все будем видеть и сможем с вами проанализировать. Потому что закупиться по дороге там на растущем рынке ну, всегда можно еще раз. А пока я, в принципе, не вижу предпосылок, чтобы мы летели на каких-то 60, 70 или 100 тысяч. Поэтому, собственно, и планирую действовать вот как вам и описываю. Ну и также же делюсь об этом в Телеграм-канал, поэтому обязательно туда подписывайтесь. Самое главное то, что мы, естественно, не можем знать однозначно. Много мнений там в одну сторону, много мнений в другую сторону. Самое главное то, что я помимо своего мнения... Я как бы прикрепляю это все действия своими, да, там показываю, там, как я действую портфелем. И даже когда я был неправ, не дождался отскока, ни на 40 тысяч, э, ни на, когда набирал по 33 тысячи, усреднялся, я попал в очень сложную ситуацию. Ну и по ходу дела я постоянно вот, показываю, как я с этой ситуации выходил. И видим, что даже в самых сложных ситуациях мы всегда можем сделать так, чтобы... Ну, я не знаю, выкрутиться, да, что ли, и выйти для себя как бы максимальный плюс из этого. И поэтому сейчас, на данный момент, я более чем доволен тем количеством там монет, которые есть в портфеле, и тем минусом, которые сейчас в портфеле, по сравнению с тем, насколько упали альткоины. Все вы знаете, что некоторые монеты по минус 95 дали процентов, что-то минус 90, биткоин минус 73 от своего хая. Поэтому... Четко, по стратегии, по плану, без эмоций, не продавая в минус свои монеты, можно найти выход с любой ситуации. Ну а как вы действуете на рынке, что вы ожидаете от него, набираете ли вы портфель, может уже набрали, ждете вы роста или ждете дальнейшего падения, обязательно об этом пишите в комментариях, будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.